Мы ну, нового человека, будь то медик или просто не просто посвящаем в восточную медицину, это давно еще и было известно, мы значит, всегда говорим об энергетических каналах. Да? И значит, то, что они. И до недавнего времени, ну, лет пять еще назад, мы говорили, что они есть. Да, каждая клетка у нас она вырабатывает электричество, митохондрия. Да? И мы состоим из миллиардов клеток. Кто-то 25 миллиардов нас считал. Я на себя голову в зеркало посмотрела. Кто-то 75, думаю, у меня все 90 за счет жировых накоплений. Но это уже так, неважно. Но мы ведь, каждый из нас, мы электростанция. Да. Это энергия. И она распространяется по энергетическим каналам. И еще лет 5-6 назад мы говорили, что они не имеют анатомической привязки, то есть как нервы, как сосуды, да, как связки. А они умозрительные, но доказательством, и даже китайцы говорили, мы же давно знали про эти... Биологически активные точки. Да, у меня книжка есть 1983 года. То есть это давно известный точечный массаж. И там указаны, кстати говоря, противопоказания для точечного массажа. Там не старше 75 лет значит при острых. Но есть противопоказания. Там беременность. Допустим, острые состояния при инфекциях, либо туберкулез, естественно, онкология. Меня удивляют даже врачи, которые под словом онкология имеют только злокачественное новое образование. Но любые новообразования доброкачественные, это все онкология, только доброкачественная. И считается, что значит, нельзя... Вот массажи эти пальцевые, биологически активных точек. Давно известно, но когда начинаешь говорить об энергетических каналах, потому что точки, эти бат, да, это выход на тело энергетических каналов. И вот несколько лет назад, уже больше, конечно, пяти лет, в Китае. Делали э, по жизненным показаниям, там не знаю что, ампутацию э, ноги до, са, до из сустава. И, э, значит, такой был как бы невольный первый клинический эксперимент. Значит, в наркозе э, здоровая нога, она и в наркозе все равно на иголочки реакции отвечает. Значит, что делали? Пока человек под наркозом, там, значит, что-то ему зашивали, там сосуды, понятно, да? Ему, значит, хороший э, э, практик, э, китайский врач, который блестяще владеет вот этими иголочками и, говорю, он на здоровой ноге, зная точки, значит, получал ответ. И тогда на отрезанной ноге, в этом месте, на этой глубине, в хирурги, ну и молодые врачи, ну типа сколько я зарезал, сколько перерезал я не видел этих каналов что это все сказки и что вы думаете когда стали в этих биологически активных точках брать ткани и смотреть их под микроскопом, выяснилось что есть анатомическое строение но эти образования – это три спиральки, каждая спиралька из двух, как спираль ДНК, и три вместе, но они состоят из коллагеновой ткани, которую ни на каком рентгене не видно, иногда мы там говядину режем, да, если жилистое мясо, мы что-то видим, но это могут быть фасции, которые мышцу окружают, но, собственно говоря, как бы неприжизненная краска этот коллаген то есть его невозможно было увидеть. Более того они значит, полную характеристику биохимическую сделали этих вот участков да? и выяснили что там по сравнению с другими по ходу каналов тканями на выходе вот в биологически активных точках некоторых минералов больше там перечислено Шесть или семь минералов, но там и кальций, там и калий, магний. То есть их больше, чем в других как бы, тканях да, организма. И это стало доказательством. Это описано в одной из книг, уже китайских, переведенной где-то вот лет пять назад. Шесть они появились, эти книжки, на русский язык. Этот эксперимент описан. Это доказательство потому что дальше уже подобные исследования были и в общем доказали, что да, каналы существуют и э, в тр традиционной китайской медицине по этим каналам даже передают из биологически активных точек лекарства. И когда они эти точки, допустим, полынными палочками, там еще чем-то прижигают, то все считали, что это идет э, горячо, энергия, что она идет по венам. Ну, потому что у нас такое представление, что это ж канал, да? На самом деле это идет вот по энергетическим каналам. И они все описаны. И когда, конечно, и вы эти картинки видели, да, на вот плакатах по массажер, конечно, это очень удивляет, как они, не имея лаборатории, вообще, как они определяли, как они эти точки, ну ладно, точки они нашли, да, болит, значит, можно, там, ну, пять тысяч лет э, цивилизации. Но как они вот до каналов дошли и описали их, и э, как бы нарисовали, и вообще, э, чем лечили? Да, потом уже совсем недавно, тысячу там, триста лет назад, Гиппократ сказал, что медицина – это искусство подражания природе. Человек шел за животным, да? Но это понятно. Ну, это ну вот непостижимо, да? Это философия Имья. И когда в любой аудитории так безобидно появляется один-два умника, которые, ну, я просто уже много наблюдаю, да? аудитории, это бывают люди, которые, ну, немножко на публику хотят себя показать слушать, слушать, а потом, а какой тут механизм действия? <свист> <свист> я, вначале я объясняла, я говорю, вы понимаете, нельзя объяснить э, механизм действия, допустим, э, ну, э, каким-то э, сбором, мазями, ну, э, вот э, горное этот каменное эти образования, господи, господи <свист> мумиё, <свист> да, сложнейший комплекс, да, ну как можно объяснить механизм действия, когда это комплекс веществ, и у каждого свой механизм действия? И, а есть человек, который постоянно это задат, причем так гордо, а я теперь уже говорю. А это динамическое равновесие, достичь динамического равновесия и не двух энергий. И действительно, ведь трейко. Я вам три даты назову. Значит, э, традиционная тибетская и в том числе китайская медицина в России были признаны еще до революции. В 1913 году признаны э, официальная медицина. Ее использовали вот, семья Бадмаевых, да? царскую семью лечили, элиту царской России. Это тибетское, они владели этим всем. А потом революция, потом это все заглохло. И вот я вам привела этот пример, как широко известная в узких кругах сессия Всемирной организации здравоохранения, когда медицинское сообщество во всем мире в штыки встретило вот эту... Проблему интеграции, значит, программу интеграции двух медицин. И вот он, значит, 1974 год еще не признали китайскую и вообще народную хорошую медицину, да? и э, третья дата, это февраль 2017 года. Всемирная организация здравоохранения признала традиционную китайскую медицину научно обоснованной такой же, как западная, да, только с другим подходом. И самой эффективной в лечении и оздоровлении человеческого организма. Но и не только, но животных лечим. Вот три таких вот даты. Представляете, как все медленно шло. Теперь, значит, я вам уже рассказала, как я там объясняла, почему после удаления многих эндокринных желез, на кардицепсии идет восстановление и возможность либо идти на малых дозах гормонов, что тоже благо для организма, потому что гормоны же безобразно себя ведут со временем, все больше и больше дозировки. И я дальше там в Сибири, там по северу, когда ездила, очень много там за тюменью. очень много было случаев, когда да и так по телефону звонят с ревматоидными артритами. Вот на преднизолоне и в конце концов врач говорит, что все, вам нужно снимать преднизолон или другие гормоны, потому что уже дозы такие, которые уже наносят вред, то есть больше вреда, чем пользы. И э, многие переходили на кардицепс. И поначалу я могла объяснить это только с точки зрения э, усил. Вот этого учения в традиционной китайской медицине. Значит, Когда я собирала материалы, вот тут себя не похвалишь, не, не, не, не жду, чтобы меня в свое время похвалили, да? Когда пришел кардицепс в Россию, не было ничего, была выписка, которую из прислали, несколько строк, и оказалось, я нашла в фармакологии, китайской фармакологии и лекарственную, ну, характеристика кардицепса. Это была фармакология 1757 что ли года, значит новая на то время китайская фармакология, и там гриб кордицепс назывался, значит это ж латинское уже название системное кордицепс, значит двуединое существо зимой насекомое, летом растение а без закрытых. Ну и меня упрекали, что китайцы там все едят. Я говорю да, я даже купила где-то тоненькую китайскую кулинарию, где во вступительной статье написано «На юге Китая съедобно абсолютно все, не съедобно только лунайкин от нее, остальное все можно есть». Вот китайцы сами, значит, нас, червячками, там все такое. Я объясняла, что единое существо, потому что некоторые даже с медицинским образованием вот кусочек где-то ухватили, да, и говорили, что у нас, значит, сочетание белка, животного и растения. Нет, это белок, гриба, белок растительный. Но грибы вообще пограничники. Они на границе растительного и животного мира, потому что у грибов есть собственная ферментативная система. Но все высшие грибы лечебные и съедобные. Это а грибы-паразиты. У них же вот, мицелий на кончике столбика этого да, у обычных грибов — это же мицелий. Тело гриба, сам ножка и тело гриба под микроскопом — это туго спрессованные мицелии. И не более того, корней нет. И они все э, растут, да, опята на пнях, луговые опята на исклевшей листве, то есть они э, питаются через вот, мицелий, корней нет, питаются уже полупереработанным как бы, материалом. Да? И э, да, у них э, по аминокислотам ценный белок, безусловно. Но э, гибридов таких нет Я, ну, уже с шестого класса. Вообще должно быть нам всем известно, что нет э, гибридов, э, растения и животного. Дело в том, что гриб кардицепс, вообще их 200 разновидностей по всему миру, лечебные истинные, лечебные тибетцы очень хранили эти секреты, Да, есть фильм «Золото Тибета», там все подробно рассказано, потому что его трудно добывать, растет на очень в суровых условиях, да, это высота от 3,5 до 4,5, почему у меня 4 километра? в свое время заворожили, вот, и э, это влияние космоса, это и э, половодье, и жажда у растения, и даже дневные и ночные температуры высоко в горах, да, они совершенно разные, и чтобы... Э, Любой живой организм, растение тоже живой организм, в таких условиях выжил, да еще как бы и рос, и размножался, значит должно что-то такое общее выработаться, выработаться, чтобы он выжил, да, чтобы он там прижился. И это одним словом называется адаптоген. А уже там разным механизмом действия это само собой. Но как, опять же, вернусь, как я объясняла, почему после удаления эндокринных желез или, допустим, диабетики, у которых еще ничего не удалено, но э, на высоких дозах инсулина вынуждены жить, да, и все такое, почему же на нашей продукции можно либо на малых дозах, менее опасных для организма, а иногда и даже без них какой-то период жить. Я объяснила только с той точки зрения, что когда я собирала материалы по кардицепсу, значит, мне скачал внук, кстати, как-то через Америка, ну что-то было лет 20 назад, но ну, ничего не было. И какими-то там по интернету партизанскими тропами он мне с пачку работ скачал, где было абсолютно достоверно точностью, эффективность 99,9 в периоде, да, это ну, самая высокая эффективность, было доказано, что кардицепс восстанавливает ткань почек и печени. Ну, вы, кто уже знаком с этими всеми картинками, значит, пять пар органов, пять символов, там, Вода, дерево, огонь, земля, металл, да? Но это символы, если они как бы недословно, но они друг друга порождают. Это раз. И вот, значит, что, как, как, в принципе, я уже вам намекнула про этот семейный треугольник. Значит, если восстанавливается ткань, значит, восстанавливается функция органа, да? Я вам скажу, что печень восстанавливается гораздо быстрее. Мы это убедились на результатах по цирозу печени. Убедились, да. Печень быстрее, потому ну, что внутри цвет клетка как поживет, нарождается новая. Почки более плотные. Чем плотнее орган, тем дольше происходит оздоровление. Да? Короче говоря, если восстанавливается ткань почек, и печени, дальше-то идет огонь, дальше идет сердце. Если эти три точки соединить, лучше работают почки и печень. И да, вот тут я от себя в книжке «Верный путь к здоровью» она тут вот есть да, у людей, восстанавливается работа сердца. А по усин, мы еще знаем, эта табличка тоже есть, Вообще вся ТКМ, она заключена, я так толстенные книжки читаю, но она заключена в одной очень длинной таблице, на несколько страниц. И я из нее взяла только 9 пунктов, ну, чтобы вот показать, как это работает. И один из пунктов, значит, пара органов, значит, ну то, что очень удивляет, да почки не удивляет плотный орган почки полый и мочевой пузырь но извините есть понятие окно зеркало что у почек окно уши а зеркало кости это удивляет и китайцы специалисты на, как бы на образах на образах говорят ну вот у почек же есть корковое мозговое вещество и, и у костей там тоже есть мозг костный и таким образом как бы питается. Но интересно, что каждая пара органов еще определенной системой руководит. И почки руководят кровеносной системой. Как бы контролируют и э, управляют кровеносной системой. Да, даже не врачи знают, как трудно снять нижнее давление да, таблетками. Верхнее можно, а нижнее будет на сотни, на сто, на 120 двадцать держаться. Это очень плохо. Иногда тип гипертонии есть такой. Вот у меня такой тип гипертонии. Я добавляю кофе, кофеин, чтобы пусть у меня лучше поднимется Чуть-чуть верхняя, я его таблетками сниму, но чтобы разница между верхним и нижним была хотя бы 30 пунктов, хотя бы 40. Да? То есть, значит, дальше почки, мать печени, и это пара органов, печень, желчный пузырь, полый орган, управляют иммунной системой. И тут понятно, почему эти три печеночной травки да, при ковиде, потому что восстанавливается иммунная система, и организм уже сопротивляется вирусу. Но дальше сердце. Конечно, тут вот западного человека учили, что у сердца полный орган, тонкий кишечник. И эта пара органов управляет эндокринной системой, гормональной. То, что удивляет, то, чему не верит, то, что вот у человека значит, приступ ярости там да, и вообще истерика случилась, то, что вот кто-то про меня написал, что, что там я там, ну, типа куркумитую или, или бред, бред, да. А, это хороший бред. Я могла вот объяснить, значит, кордиция восстанавливает эти две ткани, работу этих двух органов они, значит, благотворно влияют на сердце и эндокринную систему, да, то, что вот истерику вызвало у человека. И таким образом, только так я могла объяснить. Но в медицинской науке, она сейчас, как и биологическая наука, она накопительная. Если там какие-то века, это было много открытий, а сейчас годами тихо-тихо-тихо, и есть такая ветвь относительно молодая, потому что ей ну, самое больше 70 лет, это понятие об путь системе и о клетка. Значит, в переводе там с английского, ну, клетки предшественники. И о них я узнала из одной статьи по... А по питанию уже это бадами я занималась, и меня она очень заинтересовала, значит, э, э, в э, слизистой э, вообще-то нашей пищеварительной системы, особенно начиная с желудка, а лучше с 12-перстной кишки и дальше 11, ну, в целом 11 отделов, существуют некие опут-клетки. Это... Э, это, вы знаете, наша, вот если э, э, лактофлора и толстый кишечник это родина иммунитета, наша первичная иммунная защита, да, это кишечник здоровья, особенно толстый, с вот, микроорганизмами, то вот эта система, это часть, это единичные гормональные клетки, это наша врожденная первичная гормональная система. Но там еще есть другие клетки, которые другие биологически активные вещества. Но что интересно, в каждом отделе эти клеточки, специфические вещества, выделяют. И в первой статье, в которой я столкнулась, речь шла о дуоденитах и язве 12 кишки. И оказывается, что вот эти вот клетки носят, ну, выделяют половые гормоны. И вот когда я уже как фармаколог э, консультировала при бесплодности семейные пары, я еще обязательно их посылала провериться на дуодениты. Женщины более терпеливые, как-то у них воспаление 12-перстной частенько бессимптомно проходит. Да и на язву 12-перстной они не так резко реагируют, а мужчины очень болеют. И вы знаете, ну как минимум моя моей практике было три случая, когда вот, ну вот абсолютно пришли, говорят, у нас все в порядке, нас обследовали, не получается зачатие. Или проверьте 12-перешню, оба. Я уж не знаю, там, у кого была эта проблема, я семейных пар, не помню, но уже никакой статистики не веду. Я тогда занималась максимально американскими, неплохими, я для себя выбирала оздоровления продукции. Китайской тогда еще не было. Как вот для меня интересное. Да, выделяют гормоны. Теперь я уже могу на научной основе предметно уже, если мне там говорят, что это муть, туман я навожу, значит, китайскими всякими терминами, да, и положениями. теперь я могу сказать, оздоравливайте свой пищеварительный тракт, санцин вообще в этом смысле, или санцин вообще универсальный. На одном санцине можно полностью, как следует, ну не полностью, чтобы удалено не вырастет, но оздоровиться. Но уже вот этими знаниями о, о пуд-клетках я могу уже объяснить. Ладно, вы не верите, что э, э, сердце и тонкий кишечник управляют эндокринной системой, бог с вами не верите, но в слизистой есть вот эти клеточки, которые, когда уже основные органы, то есть э, э, некоторые смелые авторы называют вот эту опуд-систему вообще первичным мозгом. Допустим, из этой же серии долгое время мы говорили, что мы не можем объяснить механизм действия кальция, что если на ночь выпить там, небольшую дозу, то у кого страдает первая фаза сна, либо кто-то, у кого беспокойный сон, сон восстанавливается. Механизма действия я не знала и нигде не могла вычитать. А мы говорили, ну вот мы просто на практике это наблюдаем, и не только при работе вот, с китайской продукцией, а многие врачи знают, попейте кальций, не будете хорошо спать. Что вы думаете? Читаем, в одном из отделов, сейчас уже не помню, да и не важно это помню. Значит, Некие активные вещества, ну то, что называют гормон радости, да, у них сложные названия биохимические, я даже вам сейчас их и не скажу, честно вам говорю, но два из них в одном из отделов толстого кишечника вступают, значит, вырабатываются, вступают в биохимическую связь и образуют гормон мелатонин. Но для этого нужно дополнительное, достаточное количество кальция уже в жидких средах, да? А теперь я уже могу объяснить не с точки зрения ДКМ, в которую никто не верит, но вот, нашей медицины. то есть в принципе удивляешься, как китайцы до этого всего дошли за тысячелетия, да? И убеждаешься, что нет, всему можно объяснить уже, как я говорю, пощупать, да? На, с точки зрения материалистической нашего материалистического мировоззрения. Замечательно. Почему э, пришел БЭМ? Да? Убедились, что да, энергия идет по энергетическим каналам. Да, это не пустые трубочки. Но можно их э, сравнить э, вот, с нашими э, автомобильными дорогами. Часы пик. Бывают пробки. Точно такие же пробки бывают и в этих энергетических каналах. Причем это даже могу вам послезавтра нарисовать, значит, этот круг пять органов, как они по кругу взаимопорождения, и как они по пятиконечной звезде практически как бы взаимопреодоление называется, вода гасит огонь, огонь плавит металл, металл рубит гирева, дерево, дерево истощает землю, она тянет кожу, потому что на сухой земле ничего не вырастет, да, пятиконечная звезда, это же управление энергией фактически.